Здравствуйте, это Вести интервью. Я Кирилл Волконский, Нижневартовск. Сегодня работаем в немного непривычных для нас полевых условиях и говорим о системе «Безопасный город», которую внедрили и модернизировали в Нижневартовске. Мой собеседник, заместитель главы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ Максим Каратаев, мы находимся в довольно неприметном месте, но здесь очень важный элемент системы «Безопасный город» Это система химического мониторинга воздуха, а также метеостанция Что это, Максим Александрович, расскажите, объясните, как это работает, во-первых и, и какие показатели, может быть, оно снимает, зачем оно? Да, действительно, вы правы. Это совершенно новый элемент, который мы сегодня устанавливаем, реализуем в рамках модернизации уже существующего аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Установлены датчики химического мониторинга загрязнения окружающей среды и метеостанция, то есть в трех точках. Метеостанция – это необходимый элемент, который сегодня нужен для города, поскольку до того, до установки данной метеостанции, все данные мы получали с нижневартовского аэропорта. Сегодня эта метеостанция находится можно сказать, в центре нашего города, измеряет в онлайн режиме. Все необходимые параметры, такие как температура наружного воздуха, атмосферное давление, влажность воздуха, ну и, соответственно, осадки. В этом случае, во-первых, почему все-таки в трех местах это размещено, это вымеряется как это средний, средний показатель? Что касается датчиков химического мониторинга, то как раз -то они расположены в трех точках города. Чтобы покрыть всю территорию города, это специальным расчетным путем мы определяли, согласно действующих рекомендаций, вот, поэтому, чтобы охватить территорию всего города, и они были корректными. Зачем вообще, в принципе, такая система городу нужна? А, ну, расскажу, скажу точнее про химический мониторинг. А для того, чтобы постоянно контролировать состояние окружающей среды и оперативно среагировать, поскольку эту информацию оперативно получают все силы и службы города, которые занимаются как предупреждением различных чрезвычайных ситуаций, так и ликвидаций. То есть, соответственно, чтобы вся информация оперативно поступала, в данном случае она будет поступать в ДС города где будет уже оперативным штабом приниматься решение в случае загрязнения воздуха, в случае превышения ПДК будет выезжать оперативная группа, выяснять причины по тому или иному параметру. Все это делается для того, чтобы очень быстро среагировать в части предупреждения, в части ликвидации каких-либо уже последствий. Некоторые элементы системы «Безопасный город» лишь недавно появились и не так заметны глазу, например, на набережной. Это система мониторинга уровня воды в реке Опь, я так понимаю. Да, совершенно верно. Вот до сегодняшнего дня... Мы мониторили уровень воды посредством обыкновенной рейки, которая была закреплена на причальной стенке. Вот. На сегодняшний день уже смонтированы два таких комплекса. На одном здесь мы с вами находимся, и второй в районе поселка Дивный, где Рязанка впадает в реку Обь. Этот датчик в автоматическом режиме позволяет он в онлайн-режиме постоянно снимать и оперативно реагировать на повышение уровня воды. Вот, то есть измерение э, происходит э, ну, лучом, это лазер, да, то есть он может снимать и днем, и ночью, в любое время суток. И также оперативно передавать информацию, э, плюс у нас в рамках также этого программного комплекса будет в IDDS установлена специальная программа, которая по результатам вот этих замеров в случае превышения допустимых норм, будет прогнозировать ситуацию по разливу реки, соответственно, в автоматическом режиме определять территории подтопления, возможного подтопления. Это какое-то определенное новое требование для установки вот таких систем или это инициатива самого города? Это не обязательное требование, это инициатива правительства округа, но и, соответственно, города. Это, опять же, нам позволяет более оперативно реагировать, предупреждать чрезвычайную ситуацию такую, как подтопление территории, координировать силы средства, предпринимать нужные действия вовремя, и тем самым, как я уже сказал, например, эвакуировать э, население с предполагаемой потапливой территории Еще один элемент системы – безопасный город, который находится в районе набережной Камера, лесной дозор, которая наблюдает и фиксирует пожары или какие-либо чрезвычайные ситуации На расстоянии, по-моему, даже больше 20 километров Максим Александрович, просветите, что это, как это и как это работает да, камера называется «Лесной дозор». Вот, несмотря на то, что на территории Нижневартовска, в принципе, не так много городских лесов, тем не менее, в прошлом году было принято решение ее установить. Захватываем этой камерой, которая, как вы сказали, на этой телевушке установлена часть Нижневартовского района. этот противоположный берег реки ОПИ. Пожары, которые происходят там, доставляют тоже немало неприятностей жителям города. Это и дым, и гарь. И также этой камерой мы полностью охватываем всю территорию Старого Вартовска. Это частный сектор, как вы знаете. Камера интеллектуальная. Она позволяет выявить пожар на ранней стадии, определяет его по дыму. Как вы сказали, имеет очень высокое разрешение. Вот, и очень серьезно нам помогает. Каков радиус действия, какой радиус прицела камеры – вот хочу сказать, что мы э, Нижневартовскую ГРЭС, которая, как вы знаете, располагается в поселке Излучинск, мы с этой камерой ее наблюдаем. Поэтому это действительно более 20 километров, и она охватывает практически полностью всю территорию города Нижневартовская. В планах э, в следующем году установить еще одну такую э, камеру где-то в районе промзоны. Некоторые элементы системы «Безопасный город» не видно, но очень хорошо слышно, особенно во время тестирования Я про звуковую систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Мы сейчас на крыше 16-этажного дома, где расположена одна из таких систем. Это мегафоны. Максим Александрович, вообще сколько таких по городу рассортировано? Это очень важный сегмент безопасного города. Это система оповещения населения. Вот. Всего у нас в городе установлено 16 подобных устройств, они а двух типов. Это простая электросирена, которая передает просто звуковой сигнал. И э, так называемый усилитель мощности, который вот как раз э, на кровле этого дома установлен. Эта система позволяет еще и транслировать речевые сообщения. То есть с любым, с любым набором фраз, с, любой, э, с любым функционалом. Вот. Данная система также позволяет э, предупредить. Население жителей Нижневартовска, либо об какой-то угрозе, ну, либо уже об эвакуации. Вот. Эти системы обслуживаются муниципальным образованием, они имеют автономные источники питания, приблизительно раз в квартал они запускаются, так называемые запуски ну, пробные, тестовые. Вот. И ежемесячно, раз в месяц, обязательно специалисты э, поднимаются на кровлю каждого здания, где они установлены, и проявляют их техническое состояние. Мы эту работу продолжаем, потому что город у нас развивается, растет. Необходимо также покрытие промышленной зоны. И мы планируем до конца текущего 2020 года дооснастить город такими системами. И к декабрю 2020 года территория города Нижневартовска будет 100% охвачена такими звуковыми усилителями мощности и электросиренами. Я так понимаю, речь идет и о новых кварталах, которые за улицей Ханты-Мансийская здесь. Совершенно верно. То есть, вот к концу этого года охватим весь город, в том числе и новые микрорайоны тоже. Система безопасный город это еще и видеонаблюдение. В городе стоит несколько сотен камер, сколько конкретно, в каких точках устанавливали и каким образом определяли их месторасположение. На сегодняшний момент в городе Нижневартовске установлено 120 камер видеонаблюдения. Все они составляющие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В прошлом году, в 2019 году, было установлено еще дополнительно 32 камеры. Все эти камеры, они современные, большинство из них купольные, с управлением. То есть оператор, находясь на месте, может приблизить, увеличить, повернуть в любое направление, но ну, если есть какие-то... Сказать, угрозы и так далее. Вот. Все они выведены на пульт УВД, и также нашу единую диспетчерскую службу. Также данный объект является площадным. Мы с вами находимся на Комсомольском бульваре. Это популярное место отдыха для жителей нашего города. И здесь часто проводятся массовые мероприятия. И Этот объект оборудован системой э, оповещения. Значит, установлены динамики, через которую подается сигнал, в том числе и речевой, который говорит о том, что нужно срочно эвакуироваться с этого объекта. Сегодня весь Комсомольский бульвар то есть установлена не только одна камера, да, которую мы сегодня видим. Это система камер и весь Комсомольский Бульвар сегодня находится под видеонаблюдением. Ну и не только бульвар. Конечно. Я же сказал, уже их 120 э, по городу. Места их установки определяли, безусловно, в тесном контакте с управлением внутренних дел. Все ли камеры высокого четкого разрешения, чтобы можно было распознать лицо правонарушителя, э, там номер машины? Сегодня, да, в составе АПК «Безопасный город» камеры все современные. С распознаванием лиц у нас установлено их две. Это вот как раз таки установлено в прошлом году. Это новые для нашего города. Остальные камеры, они тоже все имеют высокое разрешение. То есть при необходимости можно просмотреть, либо в онлайн режиме да, увеличить и также фиксируется проходящий транспорт тоже. А вот и она, та, одна из двух камер системы распознавания лиц, о которых мы упомянули, стоит на Комсомольском бульваре. Расположена она во Дворце искусств. Максим Александрович, почему таких камер пока что только две? И будут ли еще? Ну, это пилотный проект, действительно, их пока только установлено две. Вот это на самом деле по-настоящему интеллектуальная камера, точнее ее программное обеспечение, которое позволяет в случае, если проходящие, Человек находится в базе, например, разыскиваемых людей, его идентифицировать и подать сигнал в УВД и также на пульт единой дежурно диспетчерской службы. Не случайно они установлены, их две установлены, одна во дворце искусств, где мы находимся, и в зале международных встреч. И в, тех, и в том и в другом здании очень часто проходят мероприятия с массовым пребыванием людей. Коридор действия этой камеры узкий, то есть проходящий поток людей должен проходить, как вот здесь, через эту рамку, эта камера в этом случае работает эффективно и фиксирует каждого входящего в это здание. Насколько у нас таких вот центров скопления людей, да, потому что ни единым дворцом искусств, ни единым залом международных встреч мы живы и дышим. На площадных объектах, я думаю, на мой взгляд, это будет не особо эффективно, потому что все-таки разброс большой, площади большие, а вот именно в зданиях с массовым пребыванием они будут работать эффективно. И так полагаю, что мы будем оснащать конкретно уже объекты с массовым пребыванием людей, расширять это еще один элемент системы «Безопасный город». Правда, самый, что не на есть, автономный передвижной пункт управления ГОИЧС Нижневартовска. Итак, Максим Александрович, собственно говоря, для чего его приобрели и что он значит, что он делает? Это передвижной пункт управления. Он нужен для того, чтобы по необходимости либо оперативной группе, либо комиссии по ликвидации ЧИС. Организовывать штаб именно на месте проведения либо аварийно-спасательных работ, ну либо просто ликвидации чрезвычайной ситуации. То есть, когда нужно координировать действия, находясь на месте, да, и нужны условия для а, видеоконференц-связи, оперативно передавать информацию, например, в ЦУКС, ХМАУ. Вот, для этого нужен передвижной пункт. Он находится, он полностью автономный, имеет высокую степень проходимости, имеет свой дизель-генератор, то есть он полностью автономный, может проработать там не одни сутки в поле, как говорится. И все для этого здесь есть, как вы видите, рабочие места. Здесь вообще место представителя КЧС, представитель КЧС города у нас глава города. Вот, как вы видите, вот можно выходить в режиме, есть соответствующие плакаты и принимать оперативно, также координировать действия всех подразделений и служб на месте ликвидации чрезвычайной ситуации. Я смотрю, здесь еще находится квадрокоптер. Я а, так понимаю, тоже неотъемлемая часть передвижного пункта, да, потому что в некоторых местах ЧС могут быть масштабными, да, как на спортивной 5А, чтобы можно было координировать действия спасателей. Да, совершенно верно. Сейчас расскажу об оборудовании вообще в целом этого автомобиля. На кровле расположена камера, вот, транслируется с нее изображение, которое позволяет, ну, правда радиус действия небольшой, контролировать ситуацию и вести трансляцию прямую, даже по видеоконференц-связи происходящего вокруг. Да, неотъемлемая часть – это квадрокоптер, который также с подвижного пункта управления возможно запустить. Ну и, соответственно, охват у него уже большой. Также вести трансляцию прямую, принимать оперативно какие-то действия, корректировать действия там, пожарных расчетов, либо аварийно-спасательных бригад. Вот. И э, помимо этого еще есть цветовая башня. Э, это очень сильный хороший прожектор, который также устанавливается либо на кровле этого автомобиля, либо вместе ликвидации ЧС и позволяет э, более, так сказать, уже проще и конкретнее производить спасательные аварийные спасательные работы. На этом дачном участке получили. 6 часов 35 минут Ну а закончим мы программу Именно здесь Это тот самый мозг и то самое сердце Куда истекаются все данные системы Безопасный город Здесь же единая диспетчерская служба Номер 112, по которому звонят все горожане Если у них что-то случилось Максим Александрович, насколько здесь Все модернизировано за последний год Что здесь проведено Потому что знаю, что колоссальная работа По модернизации системы была Проведена безопасный город и ЕДДС да, Кирилл, вы правы, это действительно сердце, только потому, что в здании ИДДС находится все серверное оборудование системы АПК «Безопасный город». Вот. Это одно из основных мероприятий, которые мы сделали в прошлом году. То есть сегодня все серверы находятся здесь, и это мозг и центр. До модернизации, как я уже говорил, система «Безопасный город» представляла из себя однозначно единую дежурную диспетчерскую службу, создана в 2014 году. эта система оповещения жителей и вот те 120 камер, о которых мы сегодня говорили. В результате модернизации появляются такие новые объекты, механизмы, как датчики мониторинга уровня воды, загрязненности окружающей среды, метеостанции, новые современные уже интеллектуальные камеры. Вот сегодня все это на существующей платформе безопасного города модернизируется, и мы планируем к окончанию первого полугодия все это опустить уже в опытную эксплуатацию, и все это уже будет работать. Ну что ж, большое спасибо. Это были Вести интервью. Мы говорили о системе «Безопасный город», которую за последний год колоссально изменили и модернизировали в Нижневартовске. Я Кирилл Волконский. Увидимся.